Всем привет, это сайт Drupalbook.ru и в этом видео мы продолжим разбирать jQuery карусели с помощью модуля Views и в прошлом уроке мы сделали с помощью Views Slideshow карусель и Slideshow сейчас мы модернизируем эту карусель и она должна будет выглядеть примерно вот так у нас будет пагинатор картинок с помощью jQuery Oval карусель которая прокручивается отдельно от основного слайда. И также через этот пагинатор можно будет выбирать слайды. Ну, то есть таким вот образом у нас получается две карусели. Давайте начнем с того, что мы добавим свой кастомный модуль. Все кастомные модули мы будем складывать в папочку модули с custom. Все контрибные модули мы будем складывать в папочку модули с контриб. кастомной папке мы создаем модуль DrupalBook to карусель. Просто создавайте папочку. Внутри мы, я уже создал несколько файлов для этого модуля. Мы позже их разберем. Каждый из них, что значит, для чего он нужен. И ну, давайте начнем сначала. Первый файл, который нужно создать для модуля, это info.yaml файл. В нем лежит описание модуля. В данном случае мы пишем name. Все вот эти значения мы пишем в yaml формате. Yaml формат это формат текстового файла который используется в Drupal и перешел из Symfony. Мы пишем название модуля, описание модуля, тип, модуль это или тема. Пишем, для какой версии ядра этот модуль будет применяться. И группируем модули по пакетам. Эти пакеты можно будет посмотреть при включении модулей. То есть, когда вы заходите в управление включение модулей, то пакет отображается в виде табов. Сейчас загрузится страница. То есть это вот ядро DrupalBook, это то все пакеты, то есть я создал пакет package DrupalBook и теперь у меня в отдельном табе открываются мои модули кастомные. Description пишется вот здесь. Ну и машинное имя, то, как мы создаем папку, и то, как называем yaml-файл, info.yaml-файл, имя модуля отображается здесь, создавайте этот файл, и, в принципе, вы уже можете включать модуль, но я бы пока подождал, давайте рассмотрим, что еще мы должны добавить, в первую очередь мы должны подключить саму библиотеку oval-карусель, я ее закинул в папочку JS, в папочке Oval Carousel лежит Oval Carousel.js и Assets. CSS-файлы, которые мы тоже будем подключать. Качать Oval Carousel на официального сайта. Можете найти ссылку в статье. Просто нажимаем скачивать. Давайте я загружу, покажу, что лежит в архиве. Может показаться, что устанавливать модули достаточно сложно в группе 8. Но в основе лежит один и тот же принцип: вы создаете YAML-файл, описываете то, что хотите подключить, и просто подключаете файлы. Вам нужно просто разобраться с YAML-структурированным файлом и все. Больше, в принципе, для подключения модуля ничего не нужно знать. Вам не нужно знать PHP в принципе в большой мере, не нужно знать PHP только основы. Поэтому восьмой Drupal нам чем-то проще, чем седьмой Drupal в плане написания модулей. Вот, вы вот, скачали oval-carousel. Нужно зайти в папочку dist. И все, что здесь лежит в папочке dist, я скину в папочку js oval-carousel. То есть это вот скопировал. И положил сюда. Нам эти архивы больше не нужны. Также я создал кастомные файлики, трупал буковол карусель для подключения волка русли. Мы позже разберем, что в ней находится. И я подключил также css файлик, он в котором написал стили для карусели нашей. Также разберем построчно, что в ним находится позже. Теперь, когда я добавил js и css файлы. Я их подключаю через файл Drupal, букву, all -carousel, libraries. То есть я создаю YAML файл с подключением CSS и JavaScript И указываю просто путь к этим файлам Drupal сам проходит по всем файликам libraries.yaml По всем модулям и собирает библиотеки автоматически Мне достаточно будет потом просто библиотеку подключить в нужном месте Опять же мы просмотрим потом это место, где мы подключаем библиотеку Сейчас давайте просто разберемся с Libraries. Вы можете более подробно почитать на Drupal.org про то, как подключать в библиотеки. Тоже можете ссылку найти в статье. Здесь подробно расписано, правда, на английском, как подключать в библиотеки, что за что отвечает. Но Мы сейчас просто разберем, как подключаются файлы. Подключаются они также через YAML файл. То есть мы задаем Libraries YAML. Пишем название нашей библиотеки. Отступы нужно делать через два пробела в яму И подключаем CSS, JavaScript и зависимости. Наш OWL карусель зависит от jQuery. jQuery не сразу подключается. В восьмом Drupal его нужно указывать в зависимости, чтобы он подключился. Когда указываем зависимости, мы ставим дефис и пробел. Вместо двух пробелов, как это делаем обычно с отступом в YAML файлах. Итак, мы подключаем CSS и JavaScript. CSS мы подключаем Пакеты для темы, то есть они идут после вывода CSS для модулей, чтобы можно было оптимизировать трупаловские стили, стили, модулей. То, что мы подключаем в FIM, мы подключаем в конце CSS файлов. То есть этим самым мы можем перепределять стили дефолтные. И указываем путь до наших файлов относительно корня нашего модуля. То есть там, где лежит library.yaml файл. Относительно нашего library.yaml файла. То есть подключаем вначале CSS для oval-карусели, потом подключаем дефолтную тему для oval-карусели. Дальше подключаем наш кастомный CSS файлик. То же самое и с JavaScript. Подключаем вначале начале JS для All карусели потом подключаем наш кастомный JS файлик, в котором мы будем инициализировать oval Carousel. Ну и указываем зависимость от jQuery. Теперь давайте разберем, что находится в каждом из файликов. Ну в Owl Carousel находится, соответственно, библиотека Owl Мы ее не меняем, качаем сайт официального. Если нужно, можно будет обновить эти скрипты. Нам интересен наш кастомный файлик. Ну, в первую очередь мы оборачиваем в Behavior весь наш код. в Трупале. Подробнее про Behavior и восьмом Трупале вы можете почитать, опять же, пройдя по ссылке статье о том, как работать с JavaScript и jQuery в восьмом Drupal. Здесь подробно все расписано. Здесь я не буду объяснять в этом видео. Это будет отдельное видео для этого. Но, в общем, смысл в том, что этот код будет исполняться каждый раз, когда будет выполняться AJAX-запрос, либо загрузка страницы на сайте. Поэтому нужно всегда оборачивать весь код, который мы хотим использовать в Drupal для JavaScript, скрипта в эти бехеворы. Так, мы подключаем его карусель, навешиваем ее на оборачивающий div для нашего пагинатора. У вас, возможно, будут другие селекторы. Давайте найдем нужный селектор. То есть вот он div, который создается в карусели. Нужно подключить вот на этот селектор, widgetpager. У него есть класс widgetpager. widgetpager bottom, если вы подключали вниз, а не вверх, пагинатор. И у него есть ID. Я подключал именно к этому ID, потому что он будет уникальным в любом случае. Вот я взял вот этот ID. Внутри, собственно, находится, вот видите, что оборачиваются все картинки. Внутри находится наши картинки. Опшины. Овал-карусели можно посмотреть на странице официальной TOX. «Options». Можно сказать, какие здесь есть опшены, какие эффекты, различные выравнивание, позиционирования, отступы. Ну, из основных это «Items» — количество элементов на странице. При этом, заметьте, что оно варьируется в зависимости от разрешения экрана. Например, при таком разрешении «4» При большем разрешении будет 5. А теперь загружу страницу. Вот таким вот образом. То есть под каждым разрешением мы выставляем, можем выставлять, по крайней мере, отдельное количество элементов в пагинаторе. То есть от 0 до 600 пикселей это 3 элемента, от 600 пикселей до 1000 это 4 элемента. А 1000 и выше пикселей разрешения экрана мы ставим 5 элементов. Здесь же указываем промежутки между слайдами, марджины, 5 пикселей. Включаем навигацию, это вот назад и вперед стрелочки. Вообще-то они по умолчанию не стрелочки, там просто текст Pref and Next. Вот видите Pref Next, текст. Я уже стрелочки добавил сам, позже темы рассмотрим что именно я сделал. Включаем классы для responsive, чтобы работали наши responsive-версии для каждого из разрешений. И дальше я еще добавил класс этому диву в оборачивающему, чтобы применили стили oval-carousel. То есть те стили, которые находятся в на assets, oval-carousel, вы видите, применяются к этому классу, поэтому этот класс я через JavaScript и добавил. Без него не будет работать красивого карусель. Она будет работать, но не так, как нам нужно. Без этого класса. И теперь давайте еще рассмотрим CSS файли, которые я подключил. Весь код вы можете скачать на странице. В шапке, например, в код этого модуля. Либо в оттачменте страницы. Тот же самый код. Там абсолютно такой же код, который я показываю здесь. Итак, я сделал максимальную ширину, чтобы не растягивался слайдер больше, чем 480 пикселей. Давайте перейдем. Вот вы видите, что у меня весь слайдер 480 пикселей. На главную картинку она 480 пикселей. И если посмотреть на оборачивающий дифф, пейджера то он тоже 480 пикселей это позволит нам выровнять левые, левые и правые края для большой картинки для нашего пагинатора. также оставлю max вид для того чтобы ширина уменьшалась когда будет responsive версия меньшего размера для мобильного версии например чтобы не было горизонтальной прокрутки Но, к сожалению, View Slideshow работает без патча только после перезагрузки страницы. Изменяются размеры. Ну, стрелочки тоже вам придется подкорректировать для мобильной версии. Здесь, в принципе, нормально. То есть, вы видите, у нас три иконки становятся в мобильной версии. И изменяется размер главной картинки после перезагрузки страницы. Давайте перейдем дальше. Я добавил картинки влево и вправо для переключения слайдов. Позиционировал их абсолютно. Возможно, вам нужно будет поменять это значение, потому что в мобильной версии немножко кривато выглядит. Потому что я задавал через стоп. Вот тот 50-155. В мобильной версии нужно поставить поменьше, чтобы было посредине картинки. Но это вы можете, в принципе, сделать и сами. Добавить Media Query, чтобы применялся CSS отдельно для мобильной версии. Вот это мотиву. Тоже задать поменьше топ. Тогда стрелки выровнятся по центру. Картинки находятся в папке Images. Вот здесь я добавил картинки. Текст я скрыл с помощью высоты 0 и overflow hidden. То есть здесь есть текст под этими картинками, точнее вместо этих картинок. Вот видите, слово вперед. И здесь будет слово назад. Его я скрыл через height 0 overflow hidden. Также нужно добавить display блок, чтобы это применилось. Height 0. И я добавил opacity прозрачность 0.7. Для того, когда картинки не активны, на них не найдена мышка, курсор мыши. И opacity 1, когда она наведена. То есть видите, серый и черный цвета. Это делается через opity. Дальше что здесь есть еще интересного. Для пагинатора я тоже добавил max вид 480 пикселей. Чтобы опять же выровнять левый и правый края большой картинки пагинатора. Добавил бордер, чтобы было видно, какая картинка. Активная вот видите синий бордер добавил. Здесь была еще кнопочка пауз. Чтобы останавливать слышов, я ее скрыл через display non. Добавил position relative для главной картинки, чтобы можно было вырубить через position absolute вот эти вот влево и вправо стрелочки. Вот эти стрелочки position absolute. То есть я добавил relative, чтобы можно было позиционировать эти стрелочки. Вот в этом случае мы позиционируем стрелки в этом месте. Ну и здесь все то же самое, что и в пагинаторе. Также работают стрелки Скрипт script.text, Hidden, display.block, 0. И задано ширина и высота. Мы, в принципе, все мы разобрались. Теперь нам нужно подключить этот, эту библиотеку, которую мы создавали в ЯМУ. Подключать мы будем к этому view через hook. Для этого нужно создать файл с названием нашего модуля и с расширением .module. Создаем этот файл и закидываем сюда этот код. Нужно добавить hook preprocess view, use view. Этот preprocess hook работает в 8 Drupal прямо в модуле. Не обязательно добавлять его в тему. Указываем имя нашего модуля вместо слова hook. И пишем reprocess view и передаем туда параметр переменный аргумент. В аргументе проверяем, что название нашего вьюса слайд-шоу. Название вьюса можно посмотреть, когда заходишь на страницу редактирования слайд-шоу заходишь на страницу редактирования вьюса. Вот, видите, слайд-шоу. Также мы добавляем для тех, которые будем подключать. Подключаем его таким образом. В Variables передаем attached library и передаем. Добавляем к массиву остальных библиотек название нашей библиотеки. Первое это название модуля, в котором находится библиотека. Второе это название самой библиотеки. Название самой библиотеки мы берем из яма файла. Вот из этого файлика. Вот он название библиотеки. Название модуля это то, как наша папка называется. Они совпадают, но могут не совпадать, потому что в библиотеках может быть много библиотек. То есть может быть таким вот образом. Добавлена вторая библиотека, и у них будет разные имя у модуля и библиотеки. Все, устанавливайте модуль, чистите кэш, и у вас применяются эти настройки. Но опять же, проблема View Slideshow это в том, что он не responsive до конца. То есть, когда вы рисаете окно, то у вас не сразу применяется изменение размера экрана. Но, в принципе... View Slideshow это модуль, его можно использовать и с помощью подключения jQuery Owl Carousel он становится более-менее адекватным и красивым. На этом все, мы еще разберем позже в других видео, как подключать библиотеки через тему, в тему оформления будем закидывать свои библиотеки, также будем подключать Owl Carousel, но уже через тему оформления. Поэтому все, спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, делайте хороший сайт на Дропале.